Снимаю, а она не снимает. камера это не снимает, вот сейчас снимать начал. Так, нельзя в дом заходить. Нельзя на улицу. Сейчас. Что-нибудь... Эй, куда потащила? За шнурок ботинок вытаскивает. Офигеть. Нельзя. Все, ладик проснулся. Владик проснулся, он хозяин. Нельзя в дом заходить. Утро. Проснулся мой блинчик. Дай посуду. Слушает, стоит. Еще Нельзя. Нельзя, место. Нельзя, говорю, место. Нельзя. Отлично, блин, жарит. Так что, Феденька, я счастлив, что ты изменился. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну что, нельзя. Нельзя. Нельзя. Что такое? Целая полка ботинок, и тебе ни одного не дают? Нельзя. Место. Не дают ни одного ботинка, да? Ах ты, злюки. Какие злюки. Да? Ну, что такое? Нельзя. Что там нашла? Тайга. Что нашла там? Тайга. Спасибо, а вы свет. Сарину нашла. Где же ты их находишь, то этот мусор? Тряпку притащила уже откуда-то. Тогда откуда тряпку притащила? В какой помойке нашла?